Компания Altrail представляет вам дизайнерскую серию настенных кондиционеров Daikin Mura. Компания Daikin – это японская компания, которая является мировым лидером в сфере кондиционирования воздуха. Внутренние блоки и системы кондиционирования Daikin Mura являются одними из самых красивых в мире. Их толщина всего лишь 155 мм позволяет им элегантно вписываться практически в любой дизайн и интерьер. Эта серия, впечатляющее сочетание современного дизайна и уникальных технологий. Кондиционеры Daikin и предлагаются в двух цветах. Это матовая отделка кристально белого цвета и матовый алюминиевый цвет. Из технических характеристик данного продукта прежде всего хочется отметить то, что сезонная энергоэффективность работы кондиционера в режиме охлаждения превышает 6,5. То есть, на 1 кВт электричества вы можете получить 6,5 кВт холода в процессе эксплуатации. В режиме нагрева этот показатель превышает 4,3 Кондиционер оснащен многими функциями, которые позволяют вам экономить еще дополнительную энергию в процессе его эксплуатации. Прежде всего, это датчик движения «Умный глаз» который сканирует помещение и определяет место нахождения человека в нем. С помощью этого датчика может быть обеспечено не только значительное снижение энергопотребления, но также он и значительно повышает комфорт при работе системы, потому что он не допускает попадания холодного воздушного потока прямо на человека, а Теплый воздушный поток в режиме нагрева, наоборот, направляет местонахождение человека для того, чтобы обеспечить комфортное самочувствие человека. Кроме того, экономичный режим работы дополнительно ограничивает потребление энергии без ухудшения комфорта. Режим тишина уменьшает шум от работы внутреннего блока в помещении дополнительно на 3 дБ, обеспечивая практически полную бесшумность работы системы. А ночной тихий режим ограничивает шум от работы наружного блока, уменьшая его также на 3 дБ, для того, чтобы его работа не помешала ни вам, ни вашим соседям. Система кондиционирования Daikin Emura также имеет возможность запуска в высокопроизводительном режиме. Это позволяет быстро охладить помещение летом, либо согреть его в холодный период года. Говоря о разных возможных режимах работы кондиционера, нельзя не обратить внимание на то, что происходит при включении внутреннего блока. При запуске системы кондиционирования передняя панель кондиционера, его внутреннего блока, отодвигается вперед, ее верхний край. И вся она поднимается вверх, ориентировочно на 8 сантиметров. Говоря о Дайкинг Эмура, нельзя не вспомнить о его системе фильтрации воздуха. Многоступенчатая система очистки воздуха с фильтративной функцией имеет срок службы фильтров без их замены до трех лет. Она способна обеспечить очистку воздуха не только от пыли и запахов, но и от бактерий и вирусов. Учитывая современное развитие интернет-технологий, нельзя не сказать, что кондиционер Дайкинг Эмура имеет возможность его работой через интернет, с помощью смартфонов, планшетных компьютеров и других устройств. Также вы имеете возможность планировать работу системы кондиционирования на неделю вперед, задавая изменения в ее работе на каждый день. Приобретая кондиционер Daikin Emura, вы имеете возможность убедиться, что превосходный дизайн и высочайшие технические характеристики могут быть объединены. А уже весной 2014 года на рынке Украины будет представлена новая модель кондиционера Daikinemura. За более подробной информацией обращайтесь в компанию Alter. Air. Наши специалисты помогут вам выбрать и установить нужный вам кондиционер Daikinemura. До новых встреч на нашем канале!